так привет всем сегодня уже практически ночь на дворе заводим буран снегоход моторчик живой живой так смотри говори что делать ехать как снега вот это. Yeah, yeah. он поедет а? Оба зараза, а. заводи. Ребята, ну машина звера, вообще я вам скажу, обалдеть. Вот такой аппарат. Вот вы представляете, вот на таких санях доставляют грузы, э, там, я не знаю, уголь, дрова, бензин. И на нем, чтобы доехать, реально надо потратить такие усилия, прям... Так тяжело управляется. Первый раз в жизни, конечно, вот такие, э, можно сказать, яркие впечатления. Да, все что-то, что в первый раз, это вообще так классно, ребята. Его, как говорится, почувствовать надо, привыкнуть к этой технике. Да, это как и любой, к машине. Там садишься на новую машину. Фу, обалденные ощущения, ребята. Блин, просто класс, а. Вот такой аппарат. Короче, кому понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.